Итак, на уровне тела мужские и женские качества либо состояния можно разделить опять опять штук основных. Конечно, их гораздо больше. Мы будем разбирать основные, потому что наша задача состоит в том, чтобы понять как бы сами принципы. Вот. Все остальное вы уже можете потом дополнять. Итак, мужчина склонен к риску на уровне тела, женщина – к безопасности. Это вот две противоположности. Вот два бинера. Риск, безопасность. Еще на уровне тела мужчина склонен к напряжению, женщина к расслаблению. И если вы наблюдали хоть раз половой акт, то вы в этом убеждались. Кто напрягается, а кто расслабляется. Мужчина склонен к целеустремленности, то есть вижу цель, не вижу препятствия. Женщина склонна к, чувств, к чуткости. То есть она склонна воспринимать влияние окружающего пространства. Ой, что-то там это, ой, что-то здесь это, что-то сегодня не то. Мне позвонили, меня отвлекли, то есть восприимчивость. А мужчина вот так вот, он смотрит как плот. И не видит ничего, что сбоку. Это две крайности. Мужчина на уровне тела – это проявление силы, женщина – это проявление слабости. Ну и последнее, на уровне тела мужчина – это семя. Он что-то вот как бы выкидывает из себя. А, вот, а женщина – это плодородие. То есть она принимает и преображает. Это. Мужчина дал свое семя, женщина приняла, ну, получился ребеночек. Совсем не похож. Ни на семя, ни на яйцеклет. Что-то третье получилось. Как такое может быть? Вот это ваша женская природа. У мужчин такого нет.